Robots Power One Очередная игра по лицензии. Ну, сказать о ней можно только то, что она у меня была на диске, причем урезанная до нельзя. Ну, то есть не было роликов. От этого, поскольку я не помню мультфильма, я про сюжет ничего сказать не смогу, и поэтому расскажу о самой игре. Да, я не удосужился посмотреть мультфильм, у меня не было времени, извините меня. Игра представляет собой платформе от третьего лица. Игра выходила в эпоху PlayStation 2 и на PlayStation 2, поэтому в этом порте управление все задействовано на клавиатуру, отчего камера становится приговором. Но я справился. В основном задание выглядит следующим образом. Сходи, собери то, не знаю что. Чертежи, детали, гайки и прочее. И после я тебя пропущу дальше. И, ну, если вы имеете представление о том, что игра пытается вам сказать, то все будет просто. В моем же случае пираты просто перевели первые пару уровней, а дальше устали, видимо кофе кончился. Но дальнейшие буквы L и Ж все-таки остались на месте. Игра предоставит разные способы сражаться с противниками, но какими бы противники ни были, вы либо будете в них стрелять, либо бить гаечным ключом. Но если с врагами мы разбираемся просто, как и с различными платформенными изысками, то с гонками тут разговор отдельный, так как они подразумевают собой не просто гонку с большим количеством гонщиков, а прямо-таки стрит-рейсинг один на один с оппонентом, причем при полноценном трафике. При столкновении вы теряете часть здоровья, но при этом также на трассе имеются пятна масляные, которые каким-то образом также наносят урон и снимают часть вашего здоровья. Если я говорил, что тут есть враги, естественно, в игре также присутствуют битвы с боссами, о них говорить особо нечего, кроме того факта, что чем быстрее вы избавитесь от босса, тем легче будет дальше. Если говорить о примере, лучше всего это видно на восьмерых боссах, битва с которыми проходит по принципу лови крота. Но если вы думаете, что все будет легко, нет, на вас выпускают еще и рядовых врагов. Ну, хотя бы дают аптечки, и то хорошо. Ну а дальше, дальше снова платформер. Если говорить о платформинге в данной игре, то он хорош, даже очень. Правда, есть проблема касательно камеры. Как я и сказал, камера в игре привязана на кнопки на клавиатуре, а геймпад не определяется игрой, от чего лучше играть либо на PlayStation 2, либо как я привыкать к управлению. К сожалению, это все. По итогу, что сказать про эту игру? Ну, играется она хорошо. Сюжет. Если вы будете играть в версию с видеороликами и адекватным переводом, вам будет легче. В отличие от меня, который играл просто потому, что понимал, что нужно собрать какую-то дичь, чтобы пройти дальше. Благо пропустить ничего не получится, так как в магазине вы сможете приобрести гаджеты, которые позволяют при переключении от первого лица найти потерянный предмет. Не очень нужно, но это присутствует в игре и это облегчает прохождение. 6,5 болтов из 10 деталей роботов. Всем удачи и не ломайтесь, запчасти нынче дороги. Увидимся.